Hold, hold, Не получать до да, тусклого да, Агенция Батя Не получается Так тусклая основа И где-то есть концовочка дороги. Пусть страшно мне подняться и пойти. Пространство здесь бесскучно, как без Здесь без души, как без бога текста вот, вот, ну, пока На данный момент единственная песня на стихи вот, автора Зударова. Следующие уже все авторы с гитарой. О, сколько лет, и сколько зим Мы только спим, пьем, до И забываем вечность неба И все спешат, и я спешу И все грешат, и я грешу Вновь распиная со мной Моя гостя любовь небо, царство небо. Крышую крышей неба. Пусть упадут, но встанут вновь, Огнем горит душа любовь, Словами жизни неба. Сияли золото листвы, Как солнце купало помыли. Так красивоем царство небо, так красивоем царствие небо, царство небо. Лето-зима, в общем, больше зимой, чем лето. А песня называться будет просто. Просто, просто... Называться она будет просто, То есть, вот, просто. Вину, в сердцах несем, как свечу на ветру Свет мой дымит 再见。 Небесный на воздухе вознесся, там по Христе братья и сестры за всех и вся. Мелкий простит, как змеи мудры, как олухи простит. просто тебя. такие созерцательные, как песня просто, где надо было просто представить Белое море, вот, можно и Черное море, но вообще море, вот, вот, плыть просто по волнам, вот, видеть чаек просто, вот, а сейчас будет не просто песня, а песня про торжество, в общем-то эту песню мы играем давно, и как раз вот с нее, можно сказать, почти все у нас начиналось, совместное пользование, она у нас достаточно оказалась непростая, это что мы вот играем много лет, и все, и все, и все учимся все играть. Вот. Если кто-то захочет, может нам помочь, там можно в некоторых местах подхлопывать, но тут вот есть перкуссии, можно там пошумить. Если кто-то захочет. Вот. Потому что эта песня такая более энергичная. Можно? Можно, можно, да. Только, ну, там есть определенные места, но вы слышите. Песня называется старшество. Не, а, ну хотя, нет, ну, давайте пока безопасно. Внимая, слышу высоту, Да не райские теницы, Дом пою и поюлей, но до небесной светлицы Летение под песней веселей. Завирали в сердце, восторг, Открывать фонтирный божественный чертог. Я солнечный. Дом с звериным рёвом лесов Чудо в обманном свете Купаясь, как по луне Горели тети за звуком Звенящим синитетом Ищут приоткрыт чухие глаза Видеть всё насквозь Видеть то, что зон Ах,